с вами карми и, и мы сейчас будем в новом мире пытаться выжить без читов что ты сказал что блин <смех> что что это за мир такой блин Похрен. волки блин я не хочу здесь жить, Выходи, <смех> где жить я вообще их жить не хочу Выходи, я хочу чтобы здесь. было хорошо и, мило, и добренько все было чтобы <смех> отлично и замечательно а -а -а ай хочу такое хочу такое хочу такое а -а ай это хочу Блин, пипец! Ребятушки, пипец один сплошной в этом мире без человечности. О, при его. Вот банальный толбич. Ребят, мы не дам на для вас отборную по моему на мой взгляд, летсплея. Знаете, что оказалось? Мы не получили запись бендикаму. Вот, Они такие какашки, поэтому, я не знаю, получится у нас есть такой же охрененный летсплей, в прошлый yeah. раз, который мы не записали. Ё-моё, пошли вы все нахрен, кто не записывает летсплеи. Потом об этом еще говорит. То есть я сама должна послать себя нахрен. Что я сейчас и делаю. А еще если слепой конек, потому что мне как-то неудобно наклонить каплю. И мне ужасно неудобно сейчас тут сделать. Вообще я не хотел. Хайден Си хотела поиграть с тобой? Нет. Может у меня Хандель Си хай-хать? Понимаешь, это Хайд? Конечно, поняла. Что от Хайден Си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 Правда, срывала я ему сама, но хватит, буду думать, что подарил мальчик там какой-нибудь, пример. будет скоро скоро будет. давайте. Итак, мы попробуем завести хозяйство в 6, Один. Ни хрена, ни хрена. А вы не Все ни хрена Все ненужным стало сразу нахрена. О, блин, за мной целая куча идет Окей okay. А теперь мы будем приступать к следующему частному задания. Будем искать место для дома Дождик достижения да, ну, И yeah. совсем скоро мы будем проводить открытую игру в Майнкрафт. То есть у нас будет открыт сервер на платформе 1.7.2. Если вы захотите поиграть с нами, у нас прошу к нашему шалашу. Вот в на 7.3, который будет следующим после этого и выйдет завтра, и я укажу то э, видео, прямую трансляцию, которая начнется и закончится в момент начала. Видео... И вы сможете спокойненько понять, когда мы начинаем играть, на какой платформе. А также в этом конфляции в определенное время будет э, код, с помощью которого вы сможете, если не видите нас, просто так подключиться к нашему серверу. Мы найдем для вас какую-то супер карту, и мы сможем играть в нее все вместе. Мы ждем вас. и стараемся для вас. Блин, ну блин, вообще Респект... тем, я, ладно. Ладно, сейчас возьмем, возьмем этого и все такое, и мы пойдем построим тут себе жилище красивое такое, все из себя, милое, доброе, позитивное, креативное. Оформим его, сделаем около входа парочку табличек намеченных. <реклама> Сада бить. Мы будем хозяйство. Для хозяйства сначала пещерка пригодна. <реклама> Делай. Мне пофиг. И у меня уже 44 дерева. Угу. А откуда тебе шлезы возьмется? А, я а, так что не надо, реаля ты сама но не ля, ля я говорю чистую правду. Я просто создаю себе, что мне надо. А ч, в Манкрате 1,2 нельзя что Ну, короче, там не Он и и не его, он не а, и и и Отлично, я посадила себе пшеницы и, ребята, пшениц Деванечка, что иначе меня не получится из того, что я хочу. грибочки Чтобы опознать свое место, когда я к нему приду. ⁇ -мо ⁇ не скажайся в Ненавижу железо. Ой, точно бурги В общем, блестики мне не понадобятся. Не понадобятся. Не понадобятся. Не Я скажу тебе. Я сейчас просто на печку делаю девесный Не скажу тебе нахуй на черную, потому что на четверка, особенно деревянные, очень-очень-очень быстро не смотрят. нуля. У тебя да. Железный. Железный? Угу. Конечно а, а, же же железный пор Ой, читаем, <звук> А же еще взять стопор? <smart noise> а, а, а, мы всё время с читами. Мы не время <smart noise> сейчас, в данный момент. А ты не включала Да, я их не включала. Почти не железные топора? Есть. Только нахер мне их тебе показывать. Мишени сажают! Мишени сажают в темных местах. В очень темных местах. Хорошо, я пошла вниз. Ой, я посадил грибочек. та да да Нет, я просто хочу придумать, чтобы у меня тут было мое место узнаваемым. Водичка если что-то только нет. Вообще, я просарался сюда всю свое хозяйство, так что мне должно тут повести, и это должно быть очень замечательное место. Башенка. Блин. Ладно, теперь мы идем дальше и попытаемся найти хоть какое-то пропитание для нашего героя. Для моего сына. Для да какого? Стива. Но собственно, собственно говоря, сама создала. Он тебя задал, да? Он мой верстак снес. хо <смех> Что было такое? Я хочу вам показать супер игру. Это такая вот кнопочка, попробуйте какая-то кнопка. Если вы угадаете, кнопка, что это за кнопка, и даже можете скрин того, что какая-то кнопка, то вы спокойненько можете выиграть наш приз. А чтобы узнать, какой приз, вы можете зайти в нашу официальную группу ВКонтакте, ссылку на которую мы оставили вам в описании. Возможно, оставили. Невозможно, точно. Блин, если еще сюда грохнуть, мне капец. Во-первых, я даже не знаю, куда идти. Во-вторых, ты где вообще находишься? Я подумала и решила, что призом будет 50 рублей на ваш веб-кошелек. Все еще не хотите попробовать свои силы? Тогда мы идем к вам. Не летим. Ты вообще где, Сушка? Я? У меня тут волки. А я спокойно с Кто это? Кто? то, Кто -то вот беленькая. Кто-то А ты где? Не знаю. Ладно, пофиг. Мне пофиг на мужчин. Йоу, йоу. Да, я сама могу наверное. Кто-кто? Попробуй угадать сюда какой-то Вань, а сейчас с одной Ладно. Если вы догадались, что это такое, подписывайтесь на наш канал и ставьте палец Вверх. Борис, убегать, До сих пор не догадались, что это? Тогда думайте, блин. Нарожали тут те, которые ничего не понимают. Блин, блин. блин. после меня кривиш взрывался. Хочу ратву, ратву гони жатву, свинка, женщина, гони жатву. Ты где жратва? Эй, бесплатная халявная ратва. Мне нужна твоя. Жотва. Мне нужна халявная ратва. Зомби на зомби, О, спасибо. А, ратва. Мне как-то пофиг. Я, наверное, сама буду неудачным шахотником. когда я буду вообще это делать. <раприс> Ладно, совсем похрен, что я пытаюсь убить. Давай, взрывайся, крипер, хотя не, не взрывайся, жди, жди меня, жди, пока я тебя убью нахрен. <раприс> да ⁇ -мо ⁇ я... Нет, меня не убили, я хотела забрать у него порох, потом тебе его продать. <проб> ну, ладно, порох? Не нужен порох, не знаю. ну... Ну ладно, пофиг. <проб> ты ж не грохнешь! Блин, ну давайте мы найдем хоть какое-то место для... Что? Зомби? Да, с какого? Включай мирную! Мне тут зарезут! Паук? Я да! говорю, включай мирную. Все. Всем пока, с вами был рекарми и Флэт. Да. Неудачный выпуск. Всем пока. Она не забывайте про вопрос дня. Какая клавиша была использована мной для приближения? Пока.